Итак, всем здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас разбор расклада под названием «Я ведьма». Этот расклад мне известен довольно-таки давно. и Я с ним познакомилась несколько лет назад и сделала его уже очень много раз. Мало того, я очень часто встречала его на различных форумах и читала много отзывов об этом раскладе я хотела бы вам рассказать, почему я его не люблю, чем он меня не устраивает меня. И хотела бы узнать, насколько вам отзывается мое понимание данного расклада. Вот давайте сейчас начнем разбор. да? Вот обратите внимание, как выглядит схема расклада. Она довольно-таки громоздкая. Мало того, что в ней 23 карты, Довольно сложно ее интерпретировать, поскольку каждый аркан несет в себе огромное количество информации. И представьте себе на секундочку, это очень огромная цифра, 23 аркана Таро. Это первое, что мне не нравится в этом раскладе. Второе, здесь идут такие несколько триплетов. И центральные две карты, они очень напоминают часть из расклада Кельтский крест. Теперь давайте посмотрим, какие у нас здесь позиции. Вот смотрите, первый, первая позиция это общий ведьмовской потенциал. В общем-то название такое довольно-таки... Удобная, то есть действительно это важно, насколько а, потенциал заложен в человеке. Да? А, вторая цифра у нас идет, вторая карта, это личная сила. Ну, здесь тоже а, довольно-таки интересно, но я думаю, что и первая, и вторая карта, это одно и то же, только с разных сторон. А, смотрим, значит, дальше. Смотрите, первый триплет, третья, четвертая, пятая карта. Это способности взаимодействия с тонким планом, с духами, медиумизм, потенциал экстрасенса. Можно ли его развивать и к чему это приведет? Вот считаем способности с тонким планом, 80 раз, с духами 2, медиумизм, экстрасенс и можно ли развивать. То есть 6 позиций в вопросе заложено и 3 карты у нас заложено на ответ. Как разобрать, какая карта отвечает за медиумизм, какая за потенциал экстрасенса, и какая карта отвечает за то, можно ли это развивать и к чему это приведет. То есть еще две карты. Да? То же самое, следующий триплет. Смотрите, но здесь немножко проще. Здесь, значит, три карты. Это потенциал целителя, знахарство, психологии и тавматургия. Ну, что такое «тавматургия» – это, по-русски говоря, «чародейство», то есть э, способность к волшебным изменениям э, материального мира. Зачем здесь такое сложное слово и зачем, опять-таки, у нас идет четыре позиции на три карты, тоже непонятно. Следующий триплет – это способности конструктивной народной магии. Вообще, обратите внимание, конструктивной. Чистка, восстановление, белая магия. Здесь, скажем так, три карты и три позиции. Чистка, восстановление, белая магия. Следующее. Три, опять-таки, три Способности к деструктивной черной народной магии. То есть у нас идет сглаз, приворот, порча, черная магия. Зачем три карты, когда это, можно сказать, одним словом, способность к негативным программам. Да, создавать негативные программы. То есть я считаю, что магии нет белой, нет черной. То есть данные 6 карт должны отражать то, насколько человек способен в принципе создавать программы. А позитивные они или негативные они это уже не имеет никакого значения. Так же как и я не вижу разницы между черной и белой магией. Следующее. 15, 16, 17, следующий триплет – это потенциал гадателя и ясновидящего способности к предсказаниям будущего. Ну, здесь я тоже соглашусь, но три карты для этого совершенно не нужно, потому что если мы начнем рассматривать каждую карту досконально, и изучая, как говорится, выдавая здесь в этом раскладе все значения, ну, просто замучаешься. Вот. Следующая способность к белой магии. Церемониальный, общение с духами и теургия. Способности к черной магии, следующий триплет, к церемониальной магии, общение с демонами, гаэтии и янохианской магией. Вот здесь у нас тоже идет непонятно зачем разделение. И этими шестью картами тоже довольно-таки сложно описать этот весь процесс. У меня на инстаг... в Инстаграме есть такая услуга специально для тарологов. Расклад называется «Какой я таролог?». А таролог, а я, я, я. расклад был тоже мною взят а, из интернета. И я его опробовала уже много раз. И мне он действительно очень нравится, потому что он информативный и дает хорошее направление, когда человек м, уже... М, общается с Таро и хочет уточнить, в какую же сторону двигаться, да, в какое направление более узкое выбрать для продвижения, для развития. И в связи с чем у меня образовался свой собственный расклад, вот на основе этого расклада я учла все то, что мне здесь не понравилось, но сама идея, сам расклад, сама вообще в принципе идея о том, что рассмотреть да, свой потенциал или там чей-то, мне очень понравилось. Я на основе этого расклада сделала свой расклад. Выглядит вот таким образом. Расклад называется «Моя магия». Делается этот расклад только на старших арканах. Для того, чтобы не было такой путаницы, как в предыдущем раскладе. Почему? Потому что когда мы рассматриваем человека, потенциального мага, мы должны выяснить, какие энергии в его поле преобладают, какие раскрывшиеся энергии, какие не раскрывшиеся. И именно вот эти энергетические посылы и показывают, Старшие арканы. Потому что старшие арканы – это эталонные энергии <coughs> Земли. Здесь на первое место я поставила силу рода. Почему? Потому что очень многие приходят в магию, уже имея какой-то потенциал, переданный по роду. И очень неплохо было бы знать, что передано, да? Насколько, какой потенциал был даден. Выдав, выдали вам при рождении. А уже второй картой идет а, карта личной силы. То есть, как, говорили, как говорил мой папа, если тебе дали высшее образование, это не значит, что, что ты его получил. Также и здесь. Если тебе дала, дали силу рода, это не значит, что ты ее получил. И поэтому мы смотрим на второй позиции личную силу. А, следующее я соединила триплет, который был в прошлом раскладе, да, и сделала из него карту номер три. Это чувствительность. В нее я, в эту уже карту я предполагаю, значит, медиумизм и экстрасенсорика. То есть, насколько человек чувствителен. Это под цифрой 3. Следующая карта ⁇ это потенциал целителя и знахаря. То есть человек может прекрасно видеть, чувствовать, но не может обладать, скажем так, именно способностью к целительству или знахарству. Это описывает карта номер 4. Карта номер 5 – это способности к предсказанию и ясновидению. Шест... И здесь у меня четыре позиции, которые описывают четыре вида магии. Да? На шестой позиции это у нас деревенская магия. На седьмой позиции церемониальная магия, черная, белая, телема, все что хотите. Да? На восьмой позиции это у нас сифиротическая магия, да? то что связано с древним сифиротом. И на девятой позиции у нас идет некромантия и гаэтия. То есть это магия низких вибраций. И она, к ней тоже должна быть предрасположенность. И ей, это тоже совершенно отдельное направление, которое требует, в общем-то, внимания. Вот в связи с этим я хотела бы поблагодарить создателей данного расклада под названием «Какая я ведьма» да, или «Я ведьма», поскольку этот расклад меня вдохновил на то, чтобы создать вот этот расклад под названием «Моя Мания. Я с удовольствием. Делюсь этим раскладом с вами. И мне бы очень хотелось, чтобы вы опробовали этот расклад на нескольких, скажем так, людях. да, Потому что люди очень часто даже не подозревают о том, что они получили породу. И, кстати сказать, буквально недавно у меня была консультация с одной девушкой. Она говорила, Вы знаете, у меня такое ощущение, что меня обкладывают со всех сторон непростыми задачами. Все время меня изменяют, меня предают. Все время я в таких ситуациях нахожусь в сложных. И как правило, когда человек приходит с таким запросом, самое первое нужно разобраться, если жизнь, Вселенная, космос, как хотите, называйте, ставит человека, как я говорю, в колено-локтевое положение, то, скорее всего, как говорится, нет таких задач, не дает Бог таких задач, да, чтобы человек не мог справиться. И поэтому вот этот расклад, он очень даже может помочь тем, кто находится в таком положении. И когда мы делаем вот этот вот расклад, мы можем понять, что да, слушайте, у вас заложен огромный потенциал, и вы его не используете, и именно поэтому вам жизнь преподносит такие подарки, которые вам не нравятся. И я буду очень благодарна, если вы поделитесь со мной в комментариях теми наработками после данного расклада. Всем всего доброго, до новых встреч.